Тут опять медведь был. Да? Да, мы его обижали. Ой, еще один. <сёк> Согласен. Еще бы тебе с тебя человечно повыпало. Медведь! Так, вот, о, и так о, хилься! Аптечку юзу! Давай! Да. О, Там медведь! Все, заходим. А Ее еще издалека. Белый дверь! <Vader> да ты че? Их <ask> Я тут почилю. Я волшки. А, необходим генератор. А у тебя есть генератор? Я не знаю. Все, они не гонятся за тобой. Ой, тут третий пришел. У меня три медведя душат. Не <свист> пейте, мужики! Вы чего? Я жить хочу! <свист> У тебя есть <свист> э -э костер? Поставь, пожалуйста! Да иди в дом, тут тепло! Генератор! В какой а дом? Я снаружи! Как, как я выйду там медведи? Наруби тебя быстренько! <свист> я сейчас умру. <свист> тут нет камней! Бля, блин. Сейчас, где тут выход? Я бегу к тебе, любимый. Вдох, скорее всего. Нет, нет, нет, нет, нет, я бегу. Где ты? Я бегу, сейчас медведь только, подожди, давай подойду. Опять, медведь! Да, да! Так, все, ребят, мы добежали, взяли свои вещи и стоим чилим, греемся. Пожрать, портативная печь. А чё у портативная печь делать, блять? Ой. Слышь, слышь? А чё, все, он убежал? А он боится огня, кстати, походу, да? Да. Ну да. А ты ключ доступа-то там нашла или нет? Я генератор нашел. И там, походу, металл было. А, да? Mm. Че, погнали тогда? Все, гоу! Готово? Гоу! Да! Ты генератор нашла, Надо да? Сразу беги в бомб, мгновенно. Нет, с другой стороны! Я уже побежал так. Ну, это... Открывай! Э... Открывай о... дверь! Обманывай его! Нашел генератор! Нет, заходи назад! Куда Ставил. ты? Чё? В смысле, куда я? Я тут, все нормально. Зачем? И нахрена нам это... Чё? Так мы сейчас Не включим метро. Ну ладно. Да. <смех> Без метро. Там была аптечка или дорога, я забираю это себе. Давай. А где... О, батончик. Вот блин, а где найти тогда? Генератор. Блин, метро-то по-любому надо. Ну да. Ну да. Да блин, ну как же так-то, а? Чё, куда нам? Да нет, доберитесь до моста следующее задание. Побежали, побежали, настаём. Я думаю, тут больше не будет. А! А! Не бей! Да не останется меня ты Он меня зажал, говна кусок. Давай, я вот отвлекаю на себя, беги. <связь> Он через забор перепрыгнул, ты видела? У меня 14 хп. Упихай! У тебя же аптечка есть, ешь! Да не бей! Не убежал! Ёб! Да как убежать от тебя? Убежал? Да не бейте! Ну меня все бьют! у тебя подорожники еще есть? Да, 9 часов. Да, бедведь! Где? Да вверху был. Вверху. Давай сделаем лечилки, а? У меня сейчас это, инсульт случится. Давай. А, подожди, подорожник он. Это кто? Это кто, Макс? Кто это? А как его убить-то? Это хаткраб! Он же кончил вообще я как пират посмеялся на подорожник делай личилки вот тебе мастерская а ты вырла этот сугроб да да ну я не специально я поставила огонь и сугроб растаял ой ну да ша я ж не понял, что это такое. На личилки. Спасибо. У тебя сколько хп-то вообще? 71, но у меня аптечка есть. Тебе надо ботинки? Да, я сейчас сделаю. Давай. Я сделал. А чего они не наделись? А у меня тоже что-то не одевается. А, Их что? перетащить надо, типа. Все, я готова, к труду я обороне. Сейчас, подожди. Мне еще один слот доступен. <клёх> Все, гоу. Блин, постоянно шмотки эти прикладывать. Э, по забери палатку, палатку забери. Сейчас. С другой стороны заберу. Давай. О, у тебя палатка закрыта, ничего себе, ты важная особа. Стороны, да, пошли. Так у тебя тоже закрыто. А, да? Ну, да, да. Ты чё тут делать надо, дай генератор. Ты чё ж ты так орёшь-то? Метательный камень тут есть. А нам всё равно нужен. Собрать данные, о, кайф. О, там метро? А, генератора нет. Блин, где все генераторы, алло? Блин, ну пойдем дальше, чё? А чё, больше ничего нету в доме? Генератор? Нету. Ну погнали на мост, чё? Так, там медведь стоит. Так, а как мы без генератора? Там зомби! О, синий походник! Да? да. Надевай! А ты пол. Ну я Тут дома, короче, есть, давай по ним походим. Дома? Ну вот тут еще один дом я нашла, типа. Где? Зомби! Прикол? Где зомби? О, давай его О. убьем. Я не хочу с ним драться больше. Короче, валим. Чё тут? тут два домика? Тут два домика, короче. Больше нет. А вон, смотри, бесконечные годы ожидания, синий квест. Может, там есть генератор? Давай. А это что? А это гора? Ну, мне а? ну, кажется, надо по линиям все. погнали дальше. Медведь опять, аккуратней. Тебе вообще похер, да? На поролон бежит. Ясно. Что? Так, а чё наверх? Нет. Блин, тут волчара позорный. Блин, закоребали эти животные уже. Уго, я ему двинул, видела? Уверенно как. Не. Заострить эту кость. А чё с него выпало? А коготь, мяско, косточка. Ну пусть будет косточка, может пригодится. Чертеж самодельного электрошкокера. Да. Генератора нет, да? Видимо. Фоторамка. А как открыта дверь? Здорово, фоторамка. Там портативная течь, печь. О, я взял ее, пол И аптечка еще. Блин, там может быть генератор, наверное, не? Да, может быть. Шкаф, Даже... Как нам его открыть? Блин, ну нужен ключ, надо найти ключ, скорее всего. Может где-то в шкафу ключ? Сейчас, сообщение. А, может там написано что-то про ключ, прочитай. Нет ни хрена. Мусорный бак. Вот может в мусорном баке? Нет. А что за задание-то у нас? Тут? Что сделать-то надо? Как-то открыть. Найдите ну, дружка. Можно? А, тут типа собака какая-то. А. а где его найти-то? Дружок! Блин. Тут нет ничего такого. А вот, смотри, по дорожке может идти куда-то. О! Какой-то дружок, гигантская собака. Давай убьем его. Стой, стой, стой! Мне холодно, давай убежим. Ставь, ставь, ставь. Сейчас. Ставь! Да сейчас! Я чуть не сдох. Тут вол! Да похер на него, он боится этого костра. Он не боится костра. Что ты делаешь? Почему ты АФК стоишь? Подними Подни... меня. У тебя есть хилка еще? Так, здесь одна Ешь сразу ее. А лечилки есть, маски? Нет, у кла по дороге только, и все, надо налечить. Да отстанет да от меня. Да иди ты на Блин, что делать-то с ним? Опять волк. О, я его убил. Да? Да. Кончил я. Ну что, погнали дружка убивать? Ты думаешь, что это он? Ну да. Ну давай. Так, коготь выкину. Ну, на, пог... на, на этот, наш приц коллеж себе. О, давай. А ч он дает? Не знаю. Ну погнали, короче, похеру. Все, вколол. Блин. Тут не подняться. Вколол. У меня сейчас действие уже пройдет. Давай, бьем его. Я упала. Да где ты? Иди танкуй его. Убивай. Да стой. Ты. Давай, я Куда он? Бей его, пока он на меня это. Да зачем ты его киркой-то бьешь, бей, чем-нибудь нормально. Помоги дорогу, мне, Россия. помоги, помоги. Я сдох. Спасла? Спасла. А ты меня? Да-да-да, сейчас. Спасаю. Я использую эту печку. Угу. Он затупился, смотри, там стоит. Он меня опять убил. <гас> да ты видела, сколько у него ХП! Видела! Так, ребят, все, мы добежали. Забрали шмотки. Долбаный дружок. Ой. Так, где он тут был? Ну вот эта вот штука ведет к нему Тихо-тихо-тихо типа. Еще и гол Не, надо без волка, мам, Да, давай где. сначала волка отведем А, ключ вон у него, слышь, я вижу ключ Да? Давай бежим справа Я вон у В натуре я с адреналином от него это свалю А ты возьмешь ключ Давай, а как его забрасить А вот, смотри Нет, там нельзя, вот отсюда давай Давай Все, готово? Воткнул да. шприц, побежал. Взяла! Убегай, убегай, он на меня отогрелся что то Бежим, бежим, всё, нам не нужно его убивать же. Да-да-да, на лечилку возьми. У меня есть... А, да? У меня аптечка есть. Побыстрее надо согреться. В дом. О, зимние ботинки! Генератор! Давай, я а это включил. Консервы, сухпоёк. Нифига тут еды, слышь? Да. Да? А что, не видишь? Сигнальный пистолет это какая-то полная херня, если честно. Иди сюда. Да. Да. На, это тебе. Спасибо, как же ты? А я без них. Я же У обычный. тебя даже за меня куртки нету. Ну, а, а у меня тоже нет темной куртки, а у меня же была. Что, пропала, что ли? Походу не взяла ее, потому что Какой-то из раз. Ну, погнали. Ещё раз. А у нас квест спорта. отменился, смотри, мы не дошли до моста, типа. Погнали да. еще раз до моста, да? Так, подождите. А, медведь! А, у нас теперь есть генератор, короче, один, да? Да-да-да-да-да. Его по-любому всегда в метро вставляем, логично? Ну, хз, так то и генераторы может для, для другого пригодиться чего-нибудь. Чё, думаешь, оставить ну, да. его? И забить на метро? Ну, давай пока оставим. Давай оставим. Блин, а может туда наверх можно забраться? Что это? А, лол, это этот? Стоунхендж? Нифига прикольно. А! -а, -а! Нет, не в ловушке. Нет, хм, Я ударился. На ты нахрен надо спрыгнул, я вот слезла. Ну, дурак я потому что. что поделать-то? Не Вот, да, откройте мост ключом доступа. Эй, мужик, ох, черт. О, открыл ворота. Зимний пуховик, вот он твой. Сломанный фонарь. На, пуховик. <гас> бьет, бьет! Так... Лё, злодей какой! Мне 0 хп. Так... Беги! Где... У тебя есть аптечка? Беги. Да, да, на, две! На! И забери пуховик, у меня потому что кроссы. А, ну давай. Спасибо. Че, погнали сюда? Забежим. Так вот тут как раз таки метро. Не? Да. Ну давай активируем. А, все, я активировала. А так ты же собирал. А, а... а генератор за нас боит, короче, типа. И что, мы просрали свой генератор, да? Ну да. О, погнали домой, семечки посадим. Дали. Пускай растут. А куда? На хат? Да, да, да. Ну у меня скоро мазоль будет. О, я монетку отпущу сюда. О, еще одна монетка? Открыть аркаду. Под... Обувь? Че? А обувь сюда. А, нет, короче, пошел нахер. Можно ему что-то дать, и он даст предмет получше. Ага. Что-то я сомневаюсь в нем, если честно. А, у нас и тут ничего нету, да? А во, овощной салат. Блин, нифига прикольно. Так. А как открыть две комнаты? Ставьте универсальную хаба, где выглядеть? Укроп. Нифига укроп можно. Картофель. Зеленый лук. А дыня-то где? Томат. В смысле, у нас ничего нет, мы ничего не можем посадить? Где томат? Ну дыня. Что, вставила, вроде бы, семена. А, вов, вставила, да? Не знаю, вроде. А, да, вон, смотри, ездит, поливает. Да, вон поливает и дыню поливает. Нифига прикольно. Сейчас ну что, что? Куда? Обратно? Так, на, короче, аптечку тебе. Вот эту штучку. И все, и погнали. Погнали. А у тебя место под консервы есть? Да. На. Вот тут. Где то А! Так мы доехать не можем, потому что мы метро не активировали. А, подожди, мы же активировали. No. А, вот бридж один. Все, поехали. No. А, бридж один это же, ну, типа, мост. Логично. Скардно да, ну, будет сюда вернуться, если бы метро не активировали. <laughs> да я дебил. Стой, тут зомби сразу на входе. Как же они меня насилуют? Это просто что-то нереальное. Он Куда? мне опять Пошли, снял по... пол ХП. Пошли! Пойдем, пойдем. А ты там не обойдешь, наверное. Да? Да, там забор. Все, я пошел. Тебя подождать? Я бегу, нет. Ок. А тут что-то ничего нету. А куда идти-то вообще?